В начале 90-х годов, сразу после развала Союза, стал выходить в свет журнал Ной, или как еще иначе его называли, армяно-еврейский альманах. Не так давно, мне случайно, в руки попал один из номеров этого альманаха, где были опубликованы выдержки из статьи еврейского писателя и публициста Юрия Карабчеевского. Об этом сказал автор статьи Вахарас Заур Михдев. В ней, несмотря на многочисленные штампы о слых азербайджанцах и прочую чепуху, от которой буквально млела некоторая публика, есть и замечательные строки, которые, к сожалению, сегодня уже забыты. Так вот, говоря об армянах, которым пришлось покинуть Баку и перебраться в другие города бывшего Союза, Карабчеевский пишет. Поразительно мужество подлинных азербайджанских героев, заступавшихся, прятавших, помогавших просто жалевших каждый спасшийся рассказывал мне о таких в честь каждого из них надо было бы в ереване посадить дерево благодарности и выстроить из этих деревьев аллею праведников как это сделано в иерусалиме отметим что подобная поддержка оказывалась многими азербайджанцами так мне лично мой одногруппник рассказывал как его отец служивший в милиции спас армянскую семью угрожая ворвавшимся, бельным оружием потом он сопроводил их на вокзал обеспечил билетами и аналогичные истории поверьте могут рассказать очень многие а вот еще одно свидетельство карабчаевского которое вполне может быть принято в качестве свидетельства в международном суде когда в спитаке произошло разрушительное землетрясение по словам автора он позвонил своему приятелю в ереван я задал ему тот самый дурацкий вопрос который всегда возникает первым в таких ситуациях я спросил его ну и где же твой бог он ответил мне так видишь ли юра пока мы боролись по-христиански господь был с нами но вот в ноябре мы позволили себе это безумие и господь от нас отвернулся наша вина что же случилось в ноябре спросите вы Отвечу, в Карабахе было убито двое молодых азербайджанцев. Сейчас армяне пытаются свалить вину на какого-то милиционера-азербайджанца. Тогда как, не так давно кандидат в президенты, так называемого Арцаха, никем не признанного, Виталий Баласанян, сам во всеуслышание сделал заявление армянской прессе, о собственной причастности к этому злодеянию. По его словам, Именно он был организатором убийства двух азербайджанцев во время событий 22 февраля 1988 года, когда азербайджанцы из города Агдам направлялись в Ханкенде, с целью выразить свой протест против действий армянских ультранационалистов. Я был организатором, стрелком, убийцей, преступником. Я признаюсь, в то время было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжалось до 91 -го года, и копии этих дел в настоящее время находятся в Генпрокуратуре Азербайджана. Даже если бы я уехал из Карабаха после февраля 88-го я уже на тот момент сделал достаточно, чтобы остаться в истории. Но добавьте еще то, что я сделал в 91-94 годах. Спросите у Андроника Кочеряна, на каком военном посту я был, какие должности занимал. Он ответит без проблем, цитирует его слова армянские СМИ. Так что здесь Карабчеевский прав. Прав, будь он хоть миллион раз армянофилом и азербайджанофобом. Прав он черт возьми. После того, что делали армянские дашнаки с азербайджанцами в Кафане, Зангизуре, Карабаке, мы все равно спасали их. Здесь Карабчеевский прав. Сколько сейчас в Армении и по всему миру живет армян, спасенных азербайджанцами? 200 тысяч? 300? Полмиллиона? Так вспомните же слова еврейского писателя, и посадите деревья. Это будет хорошим ответом Баласанянам, кочерянам и прочим упырям, плодящим безумие.